Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые и партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопросы наших подписчиков. Вопрос касается активов госкорпорации и как проходят торги. Если там возможность понижения цены или она повышается? То есть, как это все проходит? Смотрите, на активах госкорпорации есть разные виды торгов. Первое это аукцион, когда у нас цена постоянно повышается и победителем является тот, кто предлагает наиболее высокую цену. Дальше есть конкурс, это когда помимо цены необходимо выполнить какое-то условие, например, сохранность здания или произвести ремонтные работы и так далее. Третий вид торгов – это публичное предложение. Здесь цена идет вниз, но с возможностью повышения цены. Как только цена снизилась, какой-то участник может подать цену на повышение. И победителем является тот, кто при снижении цены на публичные предложения все же предложит наиболее высокую цену. И последние торги это без объявления цены. Продавец не объявляет, по какой цене он готов продавать имущество. Участники самостоятельно предлагают продавцу свою цену и продавец на основе каких-то своих требований выбирает победителя. Вот такие интересные торги на активы госкорпораций. Если вас интересует какой-то конкретный вид торгов, вы можете мне написать под этим видео, я с удовольствием вам расскажу более подробно. Если вы хотите задать какой-то другой вопрос, пишите, с удовольствием вам помогу. Оставьте квас, подписывайтесь на наш канал. Отличного настроения, отличных торгов и всем пока!